Ты что-то забыла? А, -а, а нет, просто Эвелин мне написала, и у меня в штанах там завибрировал телефон. Ну вот, мне исполнилось 18 годиков, а я не была к этому готова. Совсем. Э -э. Доброго времени суток, меня зовут Паула Леон, и я создательница канала Хиновский. Вот ты живешь тихо и спокойно, а после бац, 22 февраля, и внезапно тебя могут усадить за решетку, ты можешь делать все, что хочешь, а также тебя вышвыривают из дома. Ну, по крайней мере, повезло мне чуть больше с последним. 18 лет на тебя возлагается большая ответственность, которой ты обычно не совсем готов. И вроде взрослеть особо так же не хочется. К примеру, я люблю всякие милые забавные вещи. А, а еще я собираю плюшевых покемонов. В моей коллекции есть Глейсиан, э кто-то из Йокай Боача, Мимикью. И два очень похожих друг на друга Пикачу. Если какая-то вещь мне очень нравится, и не важно, тетрадка это, или фигурка, карандаш, ручка, неважно. Я могу даже купить две одинаковые игры, или две одинаковые приставки, или два телефона. Окей, возможно, возможно, это уже болезнь. Может быть, это началось с тех пор, когда я потеряла своего любимого Пэта. У меня тогда, наверное, был шок. Может, это из-за того, что у меня сломалось что-то, что мне нравилось. Но! Но! Я не могу использовать вещь, которая мне нравится, если у меня нет гарантии, что она у меня останется. Поэтому мне всегда нужна для нее замена. Но! Не всегда! Я могу себе, конечно же, такое позволить... Uh, до недавнего времени я не могла больше играть спокойно в Покемон X, хоть и очень хотелось, поэтому я купила точно такую же игру. Зато играть теперь стало легче, и я наслаждаюсь покемонами со спокойной душой. Это, скорее всего, привычка, которая у меня также с детства. Началось все с того, что во время ужина, обеда и завтрака... Ужин, обед и завтрак... Прекрасная последовательность... Мы включаем телевизор, а немецкие передачи утром устроены так, что сбоку всегда показывается точное время, которое, в общем-то, и существует. Так вот, я пошла дальше, я не могу есть, пока не настрою компьютер, включу какой-нибудь летсплей, вставлю наушники, и да, еда может остывать и стоять рядом, но пока я не услышу папа, па па па па па па па па па па чпок от Купленова, я не начну есть ни в коем случае. Во время еды это продолжается. У меня есть такой странный секретик. А, вообще, я слышала, что такое ребята называют на английском, по крайней мере, perfect bite. А, поясняю, это когда твой последний глоток или твой последний кусь должен быть самым лучшим. Если мне дали порезанные на дольки альбузь, альбузь то сначала я съем либо самые маленькие, либо те, в которых больше косточек. Дольки, да. Чтобы закончить на самом красочном и прекрасном Perfect Bite, а да, это еще на весь день останется у тебя на языке, поэтому смотри внимательно, какой у тебя там Perfect байт. Еще иногда я начинаю самобичевать себя. Мозг в совершенно рандомный момент выбирает самое постоянное воспоминание. Но не все так просто, не все так просто, не не не не. Чтобы как я полагаю защититься от нежелательной информации, я могу сказать совершенно рандомную фигню типа а -а -а -да, -да, да да да точно. И это неловко, когда рядом с тобой сидит мама и не понимает, что происходит. Ты что-то забыла? А, «А нет, просто Эвелин мне написала, и у меня в штанах там завибрировал телефон». И после такого приходится как-то и заворачиваться, чтобы ты не казался странным существом. А, ненавижу. Да, в общем, быть 18-летней на самом деле круто, только вот еще паспорт надо поменять. А, но за эти 18 годиков прошло так много, что ты вправду набираешься опыта, ты и вправду не веришь, что ты уже такой большой, и когда смотришь на себя маленького, не понимаешь, типа, как ты мог нести такую чушь э, пару лет назад. Ой, ладно, надеюсь... И вы там проводите свои 18-летия, кто проводит очень хорошо. По крайней мере, я провела хорошо. Э, вот, смотрите, смотрите, вот это мои друзья подарили. И я просто счастлива от этих подарочков. Они просто шикарные. Отпраздновали мы круто, и селились, играли, играли в волка. Ах, да. С вами была Леон с канала Хиновский. Всем до встречи, всем пока. Люблю.